Итак, друзья, смотрите, у меня в подвале стояла капуста. Я ее сейчас шищу и буду обматывать, чтобы она не испортилась и хорошо погонилась она. И потом будем выносить в подвал. Она хорошо хранится, воздухом пропускаем и не прорастает капуста. Ага. Сейчас суп сварю, еще суп сварю с капустой, давно суп с капустой не варили. Вот. Сейчас я ее в подвальчик спущу опять, обмотаю все. Куплю. Это листья мы потом коза мы кормим. Да? И вперед пошла кормить. Да. А то вообще не могу, друзья, прочистить. То болею, то потом. Дела, опять заболела, динарка теперь, кашлять начала. Промывать, нежелательно капусту, нежелательно ее мочить. Так что, нынче капуста не, не нравится мне. Нынче не такая, но она, в принципе, плотная, хоть и маленькая. Вот сейчас маленькую на суп Все, и будем обматывать. Нарину, ну где руки убери? Нитку убери пока, дочь. Вот, видишь, здесь грязно. Потом я посмотрю твою открытку. Все, подарки мне дарят? Что Открыть. Что еще что-нибудь сделать за меня? Приятно. Еще принесла? Сейчас Ага. Вот такой маленький, я все таскала, все легкие пилы. Я ведь знаю, что они маленькие. И нельзя, нельзя рвать, потом не будут храниться. Из-за этого тебе разрешают остаться. Большие бы не смогла бы. О, кашлинка пришла. Лекарства не понял. Вот так вот. Смотрите, расти начала она. Корень дает. В подвале лежала так. Сейчас принесла в мешке. надо будет засолить. А, ага, на стол. Сюда, вот, молодцы. Еще один мешок есть у нас Засолить там Так, этот не плотный, не такой я плотный. Сейчас суп закинем его. Сейчас я я его. Не такой плотный. это вкусный. Что еще есть? Грязная очень? Да. Благо у нас. Хозяйки есть, они все едят. Все, молодцы. Еще есть что? Yeah. Пока не таскайте, все. Пока не таскайте. Yeah. Грязные, там не таскайте, я сама Пока со стола я не уберу, не надо сюда таскать. Ладно? Поставь сюда. Поставь вот. Пока иди с динара, играй динар, возьми. Её. Просто желательно подольше дарить. Спать не хочешь, Дарик? Не трогай. Все, молодец. Тоже переживаю за эту капусту, не испортилась. Ну все, друзья, обмотала я. Это уже второй раз я занесла а капусту. Это я сейчас подвал все вынесу. Короче, первый раз я уже вынесла, у меня уже подвал лежит. И вот несколько раз обмотала в капусту, отложила. Я ее сейчас подвал вынесу. А эту я оставила засолю сегодня. Ветро большое. У меня есть ведерко. Ну вот, у меня уже я варю этот суп с тушенкой. Ну и вы знаете, что я люблю долго варить. Он получается, как будто с печки. Вот-вот суп вытащил. Я варю 2 часа, представляете? Два часа. Но ну, такой опалденный супец получается. Очень вкусно. Сейчас у меня закипит, я сделала поджарочку. Вот. Ну, я его выключала, оставляла, потому что бегала по кормить. Отварила, ну, то есть суп сварила, а сейчас вот сделала поджарочку, и надо, чтобы закипела минут пять хотя бы покипела это все. Так, а пока я в садик бегала, Давиду я сказала, сбеги яйца. Пожарю хлеб, который уже два дня, второй день сегодня, как он лежит. Я говорю, поджарю хлеб и будете кушать. Очень даже вкусный. Мягкий он получается и э, поросенку отходы сегодня принесла, короче. Поросенка есть кушать. Ну вот. А такой мы хлебушек любим. Вытащила укропчик. Обязательно укроп. <coughs> В этот суперс, потому что это с капустой суп. Пару ложек закинем. Пару ложек закинула. Ну все, пока пусть закипает. И офигенно обалденный суп. Мясо не хотят. Вот тушеночку кинула. И все. Замечательный суп. Очень вкусный. Попробовала. Бульончик просто отпадный получился. Даринка уже лезет за стол. кушать. Ау! Ты штанишки помочь снять, да? Штанишки помочь снять? Да, супер, будете кусать. Супер.